Интенсивный ритм современной жизни зачастую влечет за собой нерегулярные приемы пищи. Такое несбалансированное питание может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а в конечном итоге пациент попадает с обострением выделения гастроэнтерологии. Университетская клиника Казанского федерального университета со своей мощной командой всегда готова помочь людям даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Здесь концентрированы специалисты разных областей, как лечебники, терапевты, так и хирурги, эндоскописты. Сделано это для удобства пациента. Нам удалось сделать вот эту вот систему окна то есть пациент к нам приходит вот есть консультации гастроэнтеролога есть диагностическое э, оборудование которое соответствует этому вот и, э, есть э, хирурги отделения эндоскописты которым могут в случае там если э, есть показания там мешаться по своей специфике. и вот это вот система окна, окна и дало Потому что пациенты очень полюбили наше отделение. И на сегодняшний день, слава богу, мы пользуемся как бы востребованностью. И вот эта вот сплоченность нескольких направлений специалистов дает вот такой хороший результат. Среди множества функциональных расстройств, известных в медицине, патология пищеварительного тракта занимает особое место. Последние годы явно возрос интерес к данной проблеме. Симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта очень многообразны и напрямую зависят от того, какой именно орган поражен. К общим признакам, сопровождающим патологию пищеварительной системы, относятся боль в животе, отсутствие аппетита, изжога, тошнота, похудание. Основные причины, которые провоцируют развитие патологии, патологии желудочно-кишечного тракта – это избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и стрессы. Для борьбы с этим заболеванием ведущие врачи университетской клиники проводят необходимые обследования, в том числе и гастроскопию или по-другому ФГДС. Это специальная медицинская процедура, в ходе которой выполняется исследование пищевода, желудка и начального отдела кишечника с помощью специального прибора эндоскопа. В данном кабинете проводится исследование на, на нижних отделах желудочно-кишечного тракта, как в простонародье толстая кишка. Здесь проводятся как диагностические, так и лечебные манипуляции. Диагностические манипуляции направлены на выявление воспалительных, либо каких-нибудь опухолевых, либо предопухолевых, предопухолевых а, заболеваний. На сегодняшний день а, ранее выявление онкологической патологии позволяет с минимальными финансовыми потерями вылечить пациента, а также обезопасить его от осложнений, либо так, последствий заболеваний, связанных с онкологическим процессом. Качество диагностики и инфекционная безопасность пациента – основной принцип работы эндоскопического отделения университетской клиники Казанского федерального университета. Здесь выполняются все основные виды эндоскопических исследований желудочно-кишечного тракта. Широко применяются лечебно-диагностические методики. Помимо комплексной диагностики, пациентов продолжают наблюдать на протяжении длительного периода, чтобы исключить риски возобновления заболевания. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.